У каждого из нас есть мечта, у каждого из нас есть какие-то планы и проекты, которые мы хотели бы осуществить в своей жизни, но в силу многочисленных обстоятельств мы этого не делаем и с каждым годом становимся все дальше и дальше от своей самореализации. У каждого человека есть свой определенный набор ментальных привычек, которые создают те или иные отношения в его жизни и зачастую качество этих отношений оставляет желать много лучшего. У каждого человека есть образ своего идеального «я», к которому мы стремимся на протяжении всей нашей жизни. В голове каждого из нас существует образ человека, которым мы хотели бы стать. И все, что мы делаем в течение дня, либо приближает нас к этому образу и делает нас более счастливыми, либо отдаляет нас от образа нашего совершенного «я» и делает нас более несчастными. Что такое тренинг созидания? Тренинг созидания — это в первую очередь — тренинг возможностей. На тренинге созидания мы смотрим на те привычки, которые есть у взрослого человека и которые управляют нами, но, к сожалению, не осознаются нами. И эти привычки предопределяют то, что мы делаем, и во многом влияют на результаты, которых мы достигаем в своей жизни. Выпускники тренинга созидания по-новому открывают себя, узнают себя с другой стороны и понимают, какие реальные причины не позволяют им жить яркой, интересной жизнью. И какие причины не дают им быть самими собой и добиваться в своей жизни экстраординарных результатов? Но главная фишка тренинга созидания заключена в том, что благодаря тем возможностям, которые люди открывают для себя на тренинге, они становятся более свободными. В первую очередь, свободными от собственных страхов свободными от собственных комплексов и свободными от застарелых ментальных установок, которые мешают нам поверить в себя и достичь своей совершенной самореализации. Страх отнимает у человека половину жизни, друзья. И на нашем тренинге люди учатся действовать вопреки своему страху и создавать в своей жизни потрясающие яркие результаты. В жизни нет гарантий, в жизни есть только возможности. Поэтому я приглашаю вас в увлекательное приключение на нашем тренинге, после которого я убежден, вы бесспорно откроете для себя многие новые возможности и создадите в своей жизни потрясающие яркие результаты.